здравствуйте дорогие мои друзья привет что же у нас звук то есть а то микрофонное проклятие все, все еще надо мной висит уходит фон ну да да я уж тут пробовал и такой микрофон на нем что-то еще хуже получается ну звук звук слабоватый ну дело не в этом дело не в этом немножко, как говорится, почистил помещение свое, потому что, сами понимаете, паразиты не дремлют. И вот сегодня, друзья мои, что же, где же у меня тут... Сами знаете, что ну вот сегодня, как говорится, огонь. Тут множество всяких инициатив. Огонь шамана, вот так сказать, осетинский огонь, который должен пробудить кого-то. И... В общем-то, друзья мои, множество всяких вещей. Ну вот, знаете, и естественно на фоне вот этих вещей просыпаются различные граждане. Различные, так сказать, паразиты, которые начинают говорить. Нет, все это неправильно, не слушайте никого. Действуйте, слушайте только нас. Вот знаете, вот мне прислали сообщение от какого-то ну, тоже такого важного человека, какого-то Волхова, или как, вот сейчас послушайте. Доброй ночи, дорогие друзья. И экстренное такое включение. С вами звездочет Светлояр. Тут такая рассылка гуляет, что 7 февраля всем жечь огни, на всех святилищах собираться, поднимать какой-то там русский дух, какой-то дух Аланов там уже понесли, понесли там уже в какие-то святилища людей поп поприглашали. То есть такой своеобразный хайп подняли. Я посмотрел, дата 7 февраля. Никаких языческих праздников, никаких таких сногсшибательных ритмов, ни космических, ни природных, ну, по крайней мере, вот сколько занимаюсь изучением, ну, не могу понять, что это такое. Никаких праздников светских, таких вот наиболее внятных. И тут меня осенило, 7 февраля... 7 июня и 7 октября ⁇ это такой воздушный тригон. То есть, когда кто в астрологии знает, это очень гармоничный аспект. Кто у нас 7 октября родился? Я посмотрел натальность, то есть именно дату рождения господина Путина, и просто был шарашен. 7 февраля идеально подобрана под него дата. То есть там стелиумы, тригоны и так далее и тому подобное. То есть, что мы имеем ну, в сухом остатке? Очередной вброс системы. Кремлевские колдуны опять все просчитали и решили вот такую вот нам стяжать, стяжать какой-то духа. По сути, сработать на нашего так, царя. То есть сейчас все поползут сжечь огни. А сработают по сути на нашего этого кремлевского башка. Еще раз повторяю, ребята, если вы не разбираетесь в если вы не знаете элементарных э, правил техники энергоинформационной безопасности, воздержитесь от проведения каких-либо обрядов. Ну все, здесь еще, еще достаточно много, друзья мои. Ну вот э, понимаете, то есть вот как... Вроде бы, знаете, звездачет, светлояр, такие прямо мощные, знаете, мощные названия, от которых прямо кровь в стыне думает, светлояр, звездачет, наверное, тоже какими-то такими масштабами мыслей. И что вот мы слышим в этом? Не надо этого делать. Это все, значит, опять же, для, то есть, сбить эту волну. Как вот, знаете, вот эти насекомые типа... Эм... Вот это, ну, они мелкие, подобные, там, там золотое сечение, пытаются сбить эту волну, сказать, что ну, по понизить уровень. Кто-то ярко против, кто-то как бы вроде за, но изменяет это. То есть очень много таких. И вот какой-то светлояр, и их не один, это светлояр. И он говорит тоже хорошие слова о кремлевских колдунах, о том, что мы там льем это, воду на мельницу Путина. Наоборот, на свою энергию даем. И что вы как бы вы, если не знаете, вы и не суетесь. мы сами, мы тут волхвы сидим, и мы за вас все дел, сделаем, а вы сидите и, как говорится, молчите. То есть не вкладывайте свое намерение не давайте вот этой вот. волне шамана не давайте энергии, не давайте вот, вот этим вещам пробуждения. Что вам? Вы же вкладываете свое намерение в это. Вы же не чужое вкладываете. И свою энергию вы даете, вы вкладываете именно свое. Они хотят, чтобы вы были слепы. Они хотят, чтобы тоже, вот как и, как и это правительство, мы все знаем за вас. Нам не, не интересно ваше мнение ни о выборах, ни о чем. Мы все знаем, все уже украдено до нас, мы все украдем. Все вплоть до ваших жизней. Вот они что говорят. То есть, вот, а вроде все в порядке. Вроде знаете, как, как грамотно все написано, как сказано. Там какие-то даты воздушные, кто, кто разбирается, кто не разбирается. Поэтому вот Агафья Петровна сразу говорит, что у нее интуиция, что костры не нужны. Ну, тут, тут и принуждать ничего никого не стоит. Кто, у кого есть чувство, тот работает. Тот не то чтобы это, для себя работает. Не кому-то он там какому-то там энергию передает, а дает свое намерение, чтобы, чтобы изменилось что-то. А эти пытаются... Пытаются притормозить. Изображение нечеткое. Не так что, друзья мои. Только шаман и ворон появился. Мистик, ты что про меня не рассказываешь? А я ничего не знаю. Мне не сообщают ничего про ворона. Поэтому я ничего не рассказываю. Знаю, что он какой-то миссии знает. А какой... Для меня загадка. Вы оповещайте меня, дорогой ворон, если вы что-то делаете. Я с удовольствием расскажу о любых, тем более о новостях с шаманом. Поэтому замечательно, замечательно, если идет работа. А я наоборот что смотрю, как все все утихомирились в чате, там что-то какая-то вот буза. Ну что там сам шаман типа сидит. Ну и, и ладно, вроде надо его спасать, вроде надо что-то делать. а, а надо ну, тогда что-то давайте, давайте шаману, как мы понимаем, и энергетически, и физически. То есть, адвокаты, хотя бы там, знаете, сушки или еще что-то. То есть, это все необходимые вещи, которые нужно, нужно предпринимать. Да, Алексей, благодарю вас. Так, наше намерение все перебьет. Ну, неинтересно было бы, знаете, без, а, без этого, так, солнце у меня светит тут сбоку, а, без противодействия вы что думаете зажгли костры и все нормально все понеслось поехало. а нет вот вы вылезают именно самые опасные это те кто как говорится вроде за а вроде и против знаете в том в том числе и у шамана также знаете вроде да многие все за шамана а когда вроде шамана нет начинают трактовать и это не так и это не так и там кто вот, начинает какую-то бузу. Надо, друзья мои, объединяться. И даже если у нас есть какие-то противоречия, там не надо, не надо вот это, устраивать войну. Мы все время воюем, мы внутри себя воюем. У нас все время разум с нашей душой все время воюет. И поэтому эффективность нашей намерения, она падает. Это самое важное. Мне многие говорят, а что у меня не получается-то? Наверное, я не способен. Вот такие вот звездочеты говорят вам, ничего, вы, вы не способны. А, а у нас какие-то... А мы, значит, нам сила от богов дана. Не, друзья мои, каждому из вас дана сила от богов. Поэтому... А всего лишь ваше неверие. Часто ваше неверие в свою душу, Потому что вы думаете, то ли у меня получилось. Ну вот зажгла я свечку, зажег, заж, зажег огонь шамана. Ну что, вроде ничего не изменилось. А вы работаете намерение, вы вкладываете это туда, вы, вы действуете. Один раз не получится, второй раз вы ходить научились не, не, не за один день, а вы говорить научились не за один день. Поэтому учитесь, учитесь не слушайте вот таких этих президент и все так свысока на всех с гордыней типа ну вы не разбираетесь ни в этом ни в звездах ни в богах ничего ни в чем вы не разбираетесь но я-то разбираюсь я знаю что это на самом деле кто это ну мягко говоря именно вот этот сторонник сторонник так сказать кремлевских колдунов поэтому вот видите вы сразу тут мне еще и праздников каких-то нашли делать не в праздниках праздники они откуда берутся Вот даже попугай кричит тоже хочет, <связать> хочет отпраздновать или навалять Светозару. А, <связать> <связать> Ладно, друзья мои, ну что же, что же, видите, по... вот вы жгли свечи, Маргарита Орлова, замечательно, намерение самое главное. Да, вы же вкладываете свое намерение. Вам же не дают чужое намерение. Вам говорят общее, что вот там эти люди, там вот эти Аланы там какой-то обряд и кстати вот какие-то сведения мне поступают что там в этих светилищах уже э, так сказать милиционеры подъехали типа запрещено опять же запрещено собираться запрещено что-то делать все им запрещено поэтому видите вроде кажется какая ерунда кто-то скажет э, мы ну что что-то такое делаем а а все это, это впустую. Однако, знаете, как только начинает звучать бубен шамана, или даже многие мне говорят, они у себя там где-то начинают в доме пробовать что-то такое делать, сжечь свечи, бить, бить в бубен, какие-то намерения высказывают. Какие-нибудь соседи, где-то начинается там стрельба, салюты. Понимаете? Недаром Путин все время стреляет, когда шаман бил в бубен. И недаром он его и, как говорится, сейчас закрыл в этот в, в, в эту в это узилище я бы сказал но вот поэтому что же так так друзья мои запустил волну духа слышно слышно слышно так у вас зажженных костра пять минут ага. ну вот видите хорошо у каждого из вас появился собственный мистический опыт О... определю О... еще что -то. Я как раз тоже жгу каждый день но с намерением надеюсь что и ворон делает это также так, же. так. Да, все эти светлояры, благояры, доверие не внушали. Ну, ничего плохого в этих именах нету. Главное внутреннее содержание цвет, цветастых имен. Значит, о ну, Евгений Гео, Евгения давно-давно не было. Так. Да, вам не кажется, что какая-то подозрительная липкая пауза опять нависла над нами, опять они морок навели. Да, друзья мои, вот э, действительно последние дни прямо, прямо давит, и вы чувствуете даже вот затишье такое. Вот сейчас э, тишина. Эстония, ритуальный костер еще горит. Хорошо, хорошо, друзья мои. Карму можно сжечь, да. Мистик карту для шамана можно публиковать. Ну, друзья мои, я знаю, что кто-то там собирает деньги. Я вот я не собираю для шамана, я вот какие-то средства, которые мне мне для шамана перечисляют, я их отправляю Виктории. Это Помощница шамана. Она, она вроде как ее шаман назначил казначеем, и она вот и адвокату деньги дают и там посылки какие-то. Вот больше я об этом не знаю, поэтому я специально для шамана, ну вот, потому что я, во-первых, далеко от него знаю, что вот Виктория мне, ну доверяю я вот, кто там возле шамана ему помогал, это. Шаман главным после себя. Ну, спору нет, не претендую вообще ни, ни на какие эти. Уже пусть разбираются в отряде. Кто там, кто... Мне кажется, вот это вот дележ, кто главный, кто не главный. Главное, друзья мои, дело делать. Поэтому других, других, эх, всех этих звезд. Так, Татьяна, мистик, при удачи. За подключками пришла моя Был виде они блокируют людей. Так, так. Ну, а... будем надеяться, что что не вышибит ничего у нас. Так помогли шаману первый раз. Поможем Попугаю надо налить. А... Ну, у него лежат фрукты. Надеюсь. Специально спиртного я ему не наливаю. Но фрукты, возможно, иногда там <свы> бывают, дают какой-то градус. Так. Да, вот в одном месте это надо учитывать. Да, друзья мои, нужно намерение свое. Не то, что вы объединяете прямо обязательно с этим Аллахом, еще с кем-то. Что вы намерение... Вот он высказал правильное намерение, намеренное пробуждение. Вот с этим мы согласны. Поэтому мы даем вот эту вот свою силу, свое намерение туда. Не для того, что... Не для какого-то там Путина, не для чего-то, а для, для того, чтобы этот мир начал меняться. Хорошо, вот видите... Мистик научи, как бубен сделать. Ну, друзья мои, ну для начала вы, может быть, купите готовый, а потом просто сделайте его. ну И все. О, Шаман тут это. Ворон говорит, что вы все бла-бла, а дел Ну, хотелось бы тогда услышать, какие дела ворон делает. На диванах сидите и ничего не делаете. Но тогда они должны сказать, что делают они. Поэтому, дорогой ворон, как говорится, вы там, поосторожней, как говорится, с этими, с выражениями. Потому что кто что-то делает, если кто-то что-то делает, не, не должен об этом кричать часто. Но если кто-то обвиняет кого-то, что кто-то ничего не делает, то значит, надо... надо... Самому сказать, что и как делает он. Поэтому, друзья мои, так, здравие, виснет видео В наших участках. Поэтому, друзья мои, ну, наверное, у него есть свои. А если мы будем начинать друг друга, это, друзья мои, вот она, что у них там все время идут разборки время разбываемые тролли которые пробираются и начинают там друг друга стравливать а это сказал это, а это сказал. В результате дело дел никакого нету зато все устали все друг друга обвиняли все значит типа я хороший все остальные алла говорит посмотрела волха они а никогда не Согласен. Даже если вот эти люди вкладывали какое-то не очень нам близкое, но наше это намерение было нормальное и нас было больше, значит мы должны также поддерживать. Во, -во всяком случае, если что-то все что-то такое, да, глушит. Глушат, друзья мои. Висит, зависает. Да, вот Нина пишет. Атака была на ритуальный огонь. Сильно они опадали. Атака идет, видите, они пытаются... пытаются... О, Ворон говорит, что его боты совсем одолели. Согласен, дорогой Ворон. Действительно пытаются, пытаются все время стравить людей. Поэтому, я думаю, нужно ну как говорится с... поэтому думаю давайте не сахар как я понимаю там у них туркмен баши который тоже как говорится как как и у нас как как в казахстане так называемые, как они там называются елбасы елбасы обожрались колбасы нашу колбасу, я колбаски но но обидно, обидно друзья мои да, вот, видите, молодцы, молодцы. Глушко завистает. Так что, друзья мои, да, вот это уже у нас... Да. Хорошо, поэтому... Это завистает опять Ваш, ваши, ваши сообщения. Почему-то перестали перестали идти и двигаться. Ну, друзья мои, замечательно. Замечательно, что мысли, так сказать, пробужденные работают что же с вами мы не стоим ну вот э -э, ваше сообщение что-то до меня вообще не доходит друзья мои вообще то есть они сначала глушили эфир а на самом деле имеет значение бесполезно как делать спонтанно чтобы опять все пропало опять все пропало вообще все пропало да друзья моих нелегко <смех> нелегко даже но ничего сегодня разрешение видео в стриме уменьшить если нам не дают может быть вечерком попробую сделать им уже по каким-то этим может быть попробуем провести совместную медитацию вот видите, гончар мне сейчас прислал сообщение что в 15.00 медитацию сделать по поводу как бы землю землю искупать в солнце поэтому ну давайте на сегодня сейчас завершим потому что действительно висит вот мне тут сообщают что ничего не идет ничего не идет слишком поэтому давайте Вечерком я сделаю э, стрим, чтобы мы сумели, может быть, спокойно поговорить без этих мерзавцев. Пока.